Всем привет и как вы видите уже заблокирован сайт и e Gold дефис Money. некоторые пользователи наверное стали переживать как же так я потеряю доступ к своей криптовалюте и e ведь сам роскомнадзор начал с нами бороться вот как злая мачеха он запрещает нам на какие-то сайты заходить и чем-то пользоваться но друзья спешу вас обрадовать на самом деле ничего страшного не произошло мы переходим на другую ноду просто а любой сайт на котором можно произвести вход в кошелек он привязан к ноде и каждый раз разная нода вот на egold money мы к одной ноде были привязаны на паровоз egold.com мы уже привязаны к другой ноде с той же базой данных где мы видим свои транзакции и также их можем совершать как отправлять так и принимать монеты так что с этой стороны роскомнадзор он в принципе бессилен он конечно может каждый раз новый сайт блокировать но никаких успехов на перспективу ему это на мой взгляд ну уж точно не принесет потому что создаваться эти сайты могут просто ну вот на раз-два по щелчку пальца и еще раз напомню вам что держать ноду во-первых выгоднее, вы генерируете больше монет, чем просто держа монеты на кошельке, ну и во-вторых это доступ к своим монетам вот на таком примере, на примере блокировок мы это с вами все видим потому что вы можете просто установить себе ноду, привязать к нему какой-нибудь сайт, это тоже не так уж сложно делается в скором времени, думаю, запишу про это видеоролик покажу как все настраивать, как что устанавливать, куда жать, и уже использовать этот сайт просто для входа в свой кошелек, для искать использование своих средств и таким образом вы будете защищены от любых блокировок потому что ваш ресурс он будет в принципе общедоступный но не популярный никто масса людей там не будут им пользоваться если только не круг ваших близких знакомых таким образом вы к себе точно не привлечете внимание и вам будут не страшны всякие блокировки от роскомнадзора но даже если такое вдруг и случится еще раз напоминаю что это ваши ноды просто меняем домен и уже пользуемся а, другим сайтом для входа в кошелек тут в принципе никаких проблем с этим возникнуть не должно если у вас нету ноды вы ее еще не установили или вообще не собираетесь устанавливать я под этот видеоролик скину сайт вот эту вот ноду через которую я сейчас нахожусь в кошельке чтобы вы тоже имели доступ к своему кошельку если вдруг этот сайт тоже будет заблокирован то у себя в телеграм канале как только такое будет происходить я буду публиковать новые ресурсы, с помощью которых можно будет получить доступ к своему кошельку и к своим монетам. Так что не переживайте, На такие системы обхода блокировок, ну они уже созданы, они возможны, никаких проблем это не составляет. Так что никуда от нас криптовалюта и голд не денется, даже если каждый день новый сайт будут блокировать. Ну хотя у Роскомнадзора, я думаю, и других проблем хватает и ресурсов, вот, чтобы просто выделять человека в своей системе. Который будет днями сидеть и смотреть за криптовалютой e-gold Что у них там новое создается, какие сайты и текущие, которые уже есть блокировать Я думаю, столько времени у них нету, чтобы этому уделить Причем, что, насколько я понимаю, это должно заявление от кого-то поступить Возможно, конкуренты какие-то таким образом решили с e-gold побороться Катают малявы туда и таким образом был заблокирован ресурс Тут, в принципе, размышлять можно очень много и очень долго Факт остается фактом. Они сайт заблокировали, таким образом думали, что все прекратится, как в какой-нибудь финансовой пирамиде, когда сайт блокируется. И все пользователи в шоке, в недоумении, админы там пишут, вот у нас сейчас разбирательства идут, а мы на ремонте, скоро восстановимся и потом закрываются. Тут такого нету закрыли один сайт пожалуйста у нас есть еще один а потом еще один и еще один и еще один так что не переживаем ссылка на действующую ноду с помощью которой можно зайти в кошелек находится в описании также если и этот ресурс будет заблокирован то у меня в телеграм канале вы найдете еще кучу и кучу ресурсов сразу их все выкладывать не буду чтоб их одним махом не заблокировали то есть будем по мере необходимости всеми ими пользоваться а их я вас уверяю достаточное количество чтобы мы с вами спокойно пользовались нашей криптовалютой на этом все